Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корниев и моя инженерная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях поддержки и сопротивления. На этой неделе я подготовил несколько инструментов, больше инструментов и больше торговых сигналов у меня на моем канале, ссылочка в описании, а также в телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайк, поехали! Итак, по евро-доллару мы видим вот такую линию поддержки, которая цена сейчас пробьет, скорее всего, и будем возвращаться к ней. Это будет уже зеркальная линия сопротивления. И в районе вот этого синего квадрата можно будет продавать и зарабатывать на падение вот от него вниз. Также здесь я обозначил еще несколько уровней поддержки и сопротивления, от которых вы также можете торговать. Британский фунт также похож на евро, и он уже приближается к линии поддержки. На что хотел бы обратить внимание, что если фунт пробьет эту линию поддержки, то, скорее всего, евро будет догонять и также пробьет свою линию поддержки, потому что они коррелируют. Надеюсь, вы посмотрели мое видео «Корреляция». я о нем говорил на прошлом видео. Поэтому ожидаем пробитие, также и также возврат к линии зеркальной линии сопротивления 1.17.16. Если же вдруг пойдем вверх, то здесь есть наверху линия сопротивления, от нее также ожидая разворот вниз. Британский фунт швейцарскому франку также ожидаю все-таки подъема и к линии сопротивления к зеркальной линии. На прошлой неделе не дождался, возможно, на этой дойдет. Линия хорошая, коррекция, я думаю, будет. Если прорвемся еще выше, то здесь классическая линия сопротивления, от нее также можно будет продавать. Канадский доллар к японской иене. Видим вот такую вот картину. Здесь, если цена пойдет вверх, есть восходящая линия сопротивления, от нее можно будет продавать и зарабатывать. На падение, если пойдем вниз, то здесь Ожидаем линию поддержки и разворот в районе этого синего квадрата. И здесь можно зарабатывать на росте. Канадский доллар к швейцарскому франку. Вот такая интересная картина. Если кто любит Александра Герчика, я думаю, заметили, очень похожа на его стиль. Здесь несколько раз подтверждается горизонтальная линия. Сейчас опять она подтвердилась. Я ожидаю, что если цена пробьет вниз и будем возвращаться опять к ней, это будет по моей теории. Ну, по, моей, по моей практике зеркальная линия сопротивления, от нее можно будет продавать и разворачиваться, и зарабатывать на падении. Кстати, кому нравится Александр Герчик и его системы, поставьте лайк или напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Евро к японской иене. Вот такая у нас картина. Внизу есть линия поддержки, ожидаю, если пойдем вниз. А евро у нас, скорее всего, пойдет вниз, и эту пару может утянуть вниз. А здесь ожидаю разворот наверх от линии поддержки. Если же пойдем наверх, здесь у нас есть две линии сопротивления классические. Одна наклонная, другая горизонтальная. От нее ожидаем также разворота вниз. Ну, давайте посмотрим кроссовую пару, еще одну еврофунт. Здесь также наблюдается сильная волатильность. Вот в пятницу видно было. Если пойдем вниз, также у нас есть линия поддержки, от которой можно будет покупать и зарабатывать на росте. Ну, вообще, на этой неделе у нас Нон-Фарм сейчас поговорим о нем. Вполне возможно, что эта пара тоже будет очень сильно волатильна. Итак, понедельник, вторник у вас достаточно спокойно. В среду есть новость по канадскому доллару, это новость ВВП. В четверг будет число первичных заявок на получение по безработицы в 17.30. А в пятницу традиционно нон-фарм, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в 17.30 вместе с безработицей. И хотя безработица тут не изменяется, однако число занятых существенно изменяется с 500 до 280. Поэтому я думаю, что если это подтвердится и новость будет негативная, соответственно, да, по Америке, то пара евро-доллар, фунт-доллар могут скорректироваться наверх. Вот такие новости на эту неделю. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.